Короче, мы пришли в хлевушок. Андрей снег убирает, вчера сильный снег был. Ой, малыши, вы наши. Вон у нас Даринка тоже здесь стоит. Ай, нормульки все выросли вообще. Вторая неделя только пошла. Бекер, ага. Можно их так оставлять, наверное, да? Холодно, Холодно будет. Смотри, на бяшку уставился там. Стоит, смотрит. Не надо бяшу выпускать. Не надо, спасибо. Нет. Без меня, пожалуйста. Он рогами посадит. Уже дикарь. Боец, он боец без правил. Андрей пожарил картошку, поела с котлетами, поешь говорит. Сейчас пойдем. Сегодня погода классная вообще. И вот мы Даринку взяли без коляски. И вот идет Даринка на руках, Андрей чистит снег. Сегодня курицу выпустили. И вот они бегают сейчас. Мелкошня. Дарина, кто это? Кто это? Что за малыши? Скажи, такие интересные, как пони. Как э, не пони, а антилопы. Манька кушает вон так же. Гуси на улицу, больно бегали. Сидели два дня. Да, три дня, наверное, в заперти. Андрей не выпускал, так как было холодно. Но вот сегодня он выпустил, вот они бегают. Ой, каждого шороха это ваш папаня там бурагозит. Малыши. Там кто у нас, Дарин? Кто там у нас? А? Гуси-гуси, га-га-га. Маня, май, все нормально, кушай, кушай. Даже каша не замерзла, да, утром дал отхода то а? Каша даже не замерзла, утром дал, да? Ну, пускай ест, куры не едят. Ешь, ешь, Мань, ешь. Ешь, крови сиху-то. Бежит? А, Пройдет это. Маня, Маня, Маня. Ань. У людей Ань. тоже Ань. проходит Ань, долго, у кого как. Да, все. Манька, манька. Они там, он вот что-то больно это бегают. А? Бешки, бешки, бешки. Какие гашки? <соргут> <соргут> Я один здесь гашу. <соргут> беляшки, беляшки, беляшки, Андрей. Беляшики. Ой, ты такие. На улицу, что ли, выпустишь? Ой, холодно, конечно, холодно. Маня, Маня, Маня. Маня, Маня, Лиза, Маня. Они замерзли. Ой, другой-то бурогос -то. Даринка смотрит. Замерзли. Замерзли, но. Давай, идите. Легите, бегите, бегите. Бегите обратно. Вторая да. неделя. Туда Лег... идите, туда. Давай, давай. Забегай. Все интересно. И на них как дети маленькие. Все интересно. Сейчас мать повела их. Задрожали, правда. Ага. Иди, иди, не дрожи. Трясутся, как это дрожат ага. банные листы. Ага. О, как будто электрошокерами их провели. Бегайте, бегайте, еще. бегать надо. Снега, конечно, навалило сегодня. Очень много. Тропинки сделаю? Тропинку сделаю, да, и все. Уже. Потом мне дома надо любовь сделать. Это на час работы. На час то Да. Вот тропинка, и все нормально. Главное, ходить удобно и хорошо. Всего, красивенько? А? Смотрите. Андрей попёр, попёр, тропку делает. Попёр, Андрей, классно тропку получается. О, какие шапки на крышах. Маняшка вылазит. Даринка хотела походить. Не хочет ходить? На ручках хочет сидеть. Манька, она хорошо, да, сегодня вообще? Мне самой нравится. Сегодня благодать, сегодня только гулять, гулять. Он сейчас не только начал выпадать. Да? Девочка. Завалила, конечно. Пошлите посмотрим. Пошлите посмотрим, что у нас там Андрей делает. Никуда понесся он? Так, так, так, так. Вот зима. Вот это я понимаю. Снег. Давно так у не было. Ага. А, видимо, Андрей за дороги побудил. Раньше тоже я так чистила. На дороге пошел, да? На дороге пошел. Чистка территории называется. Чистка. Ой. Ты ходить хочешь? А? Или стоять хочешь? Погнал, Андрей. Как трактором прошелся. Короче, Андрей зачистил, постояли мы посмотрели на наших колопузиков, он, которые бегают, играют. И он решил Бяшу выпустить. Ух, Ты иди сюда, Андрей, пожалуйста. Ну, может это? Он пристал. Детей ему не надо. Вот какой грязный стал. Смотри, смотри. Вася, Вася пришел. Вася, Вася. Вот, смотри, смотри, дружочки. Вон у тебя. Играем. Молочная. Это т, Это Это у нас. Ты розовые щечки сани. Розовые. Мася. Убьет вот. нас, где девочка, где мальчик Друзья пошли домой. Вот наш дом. Первый дом. Однокурсер в этом доме. Малдюр. Дом классный. Соседи классные. Все классно.